ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. А Что вы знаете о моторах для автомобилей Саньонг? Сегодня мы расскажем о практически основном турбодизеле для этих корейских внедорожников. и так встречаем мотор 2.7 XDI. Это 5-цилиндровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров легкосплавный ГБЦ, в которой два распредвала и по четыре клапана на цилиндр. На каких еще автомобилях установлен 5-цилиндровый дизель? На Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, Mercedes. Да, именно у концерна Daimler компания Sanyone купила лицензию на дизель с нечетным количеством цилиндров, то есть здесь и под капотами автомобиля. Билли, Кайрон, Родиус, и Рекстон стоит турбодизель ОМ-612. Это турбодизель с топливной системой Common Rail. Только, видимо, в лицензию от Daimler не вошла топливная система, поэтому здесь вместо впрыска от Bosch установлена топливная система Delphi. И это отличие не в лучшую сторону. Если бы не впрыск от Delphi, владельцы Sanyong вообще бы проблем не знали. У двигателя D27DT есть версии мощностью 165 и 186 лошадиных сил. Эти версии отличаются турбокомпрессорами, то есть есть турбокомпрессор Garrett с перепускной заслонкой и турбокомпрессор Mitsubishi с изменяемой геометрией. Оба этих турбокомпрессора до 2010 года менялись по отзывным компаниям, и вот уже как 10 лет не вылетают и не портят жизнь владельцам автомобиля. Сан-Йонг. Оба турбокомпрессора управляются вакуумом, то есть клапаном-модулятором. Если возникают проблемы с наддувом, например, при резком ускорении, то виновником является именно модулятор. Он начинает барахлить, надышавшись пылью и грязью из моторного отсека. В этом случае его надо поменять на новый, хотя умельцы освоили чистку этого клапана. Правда, при неаккуратной разборке и сборке может лопнуть мембрана. На двигателе 7 XD и есть второй вакуумный модулятор, установленный ближе к моторному щиту. Он управляет клапаном EGR. Но сегодня разобрать это корейское мерседесовское чудо нам поможет Артём, встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. В системе вентиляции картерных газов установлен мембранный клапан, а под ним находится маслоотделитель. С периодичностью в 150 тысяч километров этот мембранный клапан потеет по всем подключениям, и в этом случае его надо поменять на новый. Цена вопроса – 60 долларов. Сегодня на этом моторе и на всем нашем огромном складе ТНВД не оказалось, потому что это очень востребованная деталь, и поэтому мы заочно о нем расскажем. Топливный насос высокого давления Delphi DFP-1 имеет крайне мудрённую конструкцию в секции подкачки и секции нагнетания топлива. В начале 2000-х годов эти насосы страдали от ржавчины из-за минимального содержания воды в топливе. Удивительно, но рабочие Части ТНВД не защищены от коррозии. Этот ТНВД драматично страдает от износа секции подкачки, которая имеет шиберную конструкцию. Твердые частички в топливе разрушают закаленный поверхностный слой, и тогда шиберы начинают стругать стружку. Эта стружка разносится по всей топливной системе. Вот эту металлическую стружку можно выловить магнитом из проб топлива и стакана топливного фильтра. Далее, топливную систему от бака до форсунок и топливопроводов приходится отмывать от мелкой стальной пудры. Лучше поменять бак на новый, потому что из него просто нереально вычистить всю металлическую стружку. Если в топливной системе останется минимальное количество пудры, то ТНВД новый повторит очень быстро судьбу предыдущего. Чтобы защитить ТНВД Delphi от серьезного преждевременного износа, надо использовать только оригинальные двухмикронные фильтры Delphi и менять их каждые 10-15 тысяч километров. Плунжеры секции высокого давления изнашиваются по возрасту к пробегу в 300 тысяч километров или ранее, если ТНВД пострадал от настроганной стружки из-за завоздушивания системы или проблем с с прокачкой топлива. Воздух в топливную систему попадает через разъемные соединения на топливном фильтре, которые с годами теряют свою плотность. Об износе плунжеров говорят ошибки по недостаточному давлению топлива и проблемы с запуском мотора. Чем сильнее изношены плунжеры, тем чаще возникают ошибки по топливной системе. На ТНВД установлен дозирующий клапан. Иногда при ошибках по некорректному давлению топлива, владельцы меняют именно его, и в большинстве случаев ситуация никак не изменяется, потому что в ТНВД изношены плунжеры. Еще раз вспомним про завоздушивание топливной системы, потому что именно из-за пузырьков воздуха появляется некорректное давление в топливной рампе. ресурс форсунок двигателя D27DT 200, а то и 300 тысяч километров, если владелец не экономил на фильтрах и заправлял машину хорошим качественным топливом. При неисправности форсунки система управления двигателя выдает код неисправности, который четко указывает на неисправную форсунку. ее можно смело менять на новую и прописать код форсунки. Также есть хороший вариант по ремонту форсунки с замен распылителя и клапана мультипликатора. Естественно, надо устанавливать оригинал под маркой Delphi. С возрастом в электропроводке форсунок разбалтываются разъемы, в них пропадают контакты и появляются ошибки по обрыву цепи форсунок, а также по повышенному сопротивлению форсунок. Эти разъемы можно купить отдельно и поменять тоже отдельно. Такие же проблемы появляются при обрыве проводов к форсункам. Если двигатель неровно работает на холостом ходу и есть признаки значительного снижения производительности одного из цилиндров, то скорее всего его форсунка изношена и чрезмерно сливает топливо в обратку. Эти форсунки можно проверить на слив привычным способом с мерными сосудами. Сильно изношенные и поврежденные стружкой форсунки Delphi начинают лить топливо в камеру сгорания, и это может привести к прогоранию поршня. В целом на сегодняшний день все компоненты топливной системы Delphi можно отремонтировать за очень вменяемые деньги. Ну а если в топливной системе обнаружилась стружка, то готовьтесь к большому ремонту и к большой чистке всей топливной системы. Мастера по ремонту моторов Mercedes явно увидят отличие от ГБЦ 612 мотора, а именно отличие в массивных бугелях распредвалов и в приводе распредвалов. На 612 моторе цепь наброшена на один распредвал, и между распредвалами зубчатая передача. Двигателю 2.7 XDI досталась чисто мерседесовская двурядная цепь, которая служит дольше самого двигателя. На практике компоненты этого привода ГРМ не пользуются спросом и спустя 20 лет после начала выпуска этого двигателя для автомобилей по состоянию все замечательно. Лайтовый черный дизельный налет, и на кулачках распредвалов мы не видим никакого износа. Очень много проблем у невнимательных владельцев вызывает закисание форсунок и прогорание огнеупорных шайб. Дело в том, что стальные корпуса форсунок и легкосплавная поверхность в гнездах ГБЦ со временем намертво склеиваются. И тогда, чтобы достать одну или несколько форсунок, надо прибегать к помощи гидравлического инструмента. Чтобы этого не произошло, надо вынуть форсунки, очистить гнезда ГБЦ, поменять огнеупорные шайбы вставить форсунки обратно предварительно обработав их керамической смазкой также надо поменять прижимные болты форсунок на новые и затянуть их с правильным усилием 10 ньютона метров с доворотом на 180 градусов если вы решили купить сан ⁇ с этим мотором надо учесть этот момент обработаны ли форсунки и не прогрызены ли огнеупорные шайбы также совсем не лишним будет добавление керамической смазки на резьбу свечей накаливания. Вы, наверное, уже обратили внимание, что свечи накаливания здесь стоят не по Мерседесовски. Они стоят под клапанной крышкой и параллельно форсункам. Ну а по состоянию констатируем, что все отлично. Кон в цилиндрах неплохой, никаких задиров. Вообще, эти вот моторы, как и Mercedes, по цилиндропоршневой группе, чистые миллионники. Единственное, что смущает, это нагар на поршнях. Вот так вот выглядит выносливая поршневая группа двигателя «Миллионника». Если говорить о состоянии, то никакого износа визуально на коленвале мы не видим. Также не видим износа на шатунных кладышах и видим небольшие потертости на коренных вкладышах. Обратите внимание на вот эти массивные поршни. Все кольца поршневые подвижны и маслосъемные кольца не закоксованы. Верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии. Кому интересно, в локе присутствуют масло форсунки. Ну что, разборка закончена. Вот такой вот выносливый и, можно сказать, тяжелый турбодизель появился у компании SunYong благодаря Daimler. Топливная система Delphi хлопотная и в былые времена дорогая в ремонте. Также неприятный сюрприз могут преподнести форсунки